привет ребята добро пожаловать на канал очень вижу много вопросов в комментариях на тему что делать с криптовалютой, которая хранится на криптовалютных биржах и будут ли блокировать аккаунты сегодня я вам расскажу куда можно переводить свою криптовалюту чтобы хранилась надежно и безопасно расскажу что лично сам делаю в этой ситуации у нас видео не политическое вы четко знаете мою позицию по этому поводу но я хочу вам рассказать эти новости чтобы сохранить деньги мирных людей которых также могут возможно коснуться эти санкции Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, написал такой пост, он призвал мировые криптобиржи заблокировать аккаунты россиянам и белорусам. Некоторые биржи ввели некоторые ограничения, вот как, например, биржа украинская Кюмала, она вообще заблокировала аккаунты белорусов и россиян. Площадка для торговли NFT, The Market, также аннулировала все счета из Белоруссии и России, направила все деньги Украине. Да, это, конечно, круто, то, что такая вот хорошая благотворительность, даже не нужно было кому-то что-то самому делать, но представьте, если какой-то там человек всю свою жизнь карбатился, там как-то занимался NFT, и тут просто все его деньги куда-либо пропали, и вот из... Из-за такой вот ситуации. WhiteBit приостановила регистрацию для новых пользователей с Российской Федерации. Биржа Куна выключила все рублевые пары. Закрыли вот и вывод. Это все понятно. Это такие мелкие биржи в... Некой сути украинские биржи Нас интересуют такие мировые там байбит Binance, Kraken Crypto.com, Coinbase Вот эти вот биржи нас интересуют Binance написал то, что они вообще Аполитичные, там никаких Они не будут блокировать счета У них есть свое российское комьюнити Но опять же, ребят, политика это деньги Понятно это все, и смерти Это весь там негативный этот, этот Фон, который нам не нужен, но в основном Это деньги, за которые Там стоят вот эти вот большие дядьки Если смотреть относительно биржи Binance, вы представьте, у них есть свое русское комьюнити, им будет невыгодно просто блокировать аккаунты. Но это надо иметь в виду, если даже такое произойдет, вот, например, как и биржа Kraken. Здесь написано то, что они как бы не будут блокировать биржи, если не будут какого-то конкретного приказа. Но если этот приказ будет, и он будет официальным, то вероятно, что российским ребятам тоже будут блокировать аккаунты. Россияне должны знать, что такое требование может быть неизбежным. То же самое может быть и с другими биржами, поэтому ребят, я вам советую переводить свои деньги на холодные кошельки. Лично я себе вот недавно не знаю даже как это так сложились ситуации, но я себе заказал кошелек э, Trezor. Также мне вот буквально вчера даже пришел кошелек SafePal. Я правда не знаю, как они к нам в Беларуси в такое время доставили этот кошелек, но во всяком случае он тоже пришел. Первый вариант это кошелек Trezor, SafePal, Ledger возможно. Второй вариант, и потому что не у всех будет возможно заказать вот такие вот кошельки использовать metamask либо можете использовать уже э, кошелек trust wallet это не лучшие варианты но это лучше чем будет на бирже эта информация у нас по бирже Кракен, я там держал э, некоторые свои деньги сейчас я оттуда уже большинство своих денег вывел я не могу быть уверенным то что завтра я проснусь у меня там деньги будут лежать на балансе я говорю некоторые ребята могли всю жизнь там работать они хотели обеспечить не только свою семью но и свое будущее тут вот по такому стечению обстоятельств можно потерять все свои деньги Деньги. Я понимаю, да, то, что санкции санкциями стараются выводить людей на улицы, но, опять же, не у всех, ребят, есть такая возможность. Возможно, там вообще есть какой-то инвалид, он лежит, он не может ничем заниматься, и криптовалюта был единственный вариант, и тут его блокируют аккаунт. Поэтому к этому надо быть просто готовым. По бирже Байбит подписчик мне скинул такой вот скрин, и здесь и спрашивали, заморозит ли биржа Байбит российский аккаунт. Написано то, что вероятнее всего такого не произойдет, но я думаю, точно такая же ситуация, как и с биржей Kraken. По Binance я сказал то что бинанс аполитичен в целом направили даже какую-то помощь украине сделали беспроцентный вот вывод денег поэтому они пока помогают что будет с россиянами непонятно отключать русское сообщество это будет невыгодно но это тоже надо все-таки иметь в виду потому что если Здесь уже стоят на кону жизни То какие, о каких деньгах может идти речь Придется все отключать, вырубать Как-то людей тоже выводить, чтобы Были протесты, чтобы это все Как можно было быстрее остановить Дальше у нас по бирже Coinbase, подписчик опять же скинул Мне вот эту вот информацию, но я этого Не могу подтвердить, потому что на официальных Источниках Coinbase я не нашел Такой информации, то что там как-то Где-то что-то запретили, кому-то что-то Заблокировали, такого нету Да, я посмотрел то, что у них уже в списке стран нет и россии но во всяком случае это тоже имейте ввиду то есть если у вас там лежат час свои деньги лучше все-таки часть денег куда-то вот перевести по бирже байбит мы с вами разобрались опять же каких-то официальных анонсов здесь нет twitter пока максимально пустой что и блок в сбер у нас сегодня вообще очень сильно валился это просто какие-то рекордные масштабные падения но как говорил и рано или поздно это все конечно ребята заканчиваются. в целом сегодня сбер на лондонской бирже валился примерно Примерно на 70 процентов там вообще э, много что ввалилось и тиньков банка ввалился там все обваливалось есть так рассматривать актуальную информацию вообще э, по крипто рынку я стараюсь конечно же ребята публиковать чтобы вы там были в курсе каких либо блокировок потому что я не хочу чтобы из-за каких-то несогласий больших дядек вы просто теряли свои деньги по доллару конечно сейчас тоже не самая лучшая ситуация за один день выросли больше чем на 30 процентов конечно если у вас были доллары то все круто Замечательно, вы только зарабатываете. Вот представьте, если люди, которые все время там получали зарплату в российских рублях, откладывали в российских рублях, они просто становятся беднее и за один день стали беднее на 30%. Но это полная жесть, я сейчас смотрю с профессиональной точки зрения. Как уже говорил Икигай, рано или поздно это все заканчивается. Я точно такого же мнения, но вы должны знать то, что возможно биржи будут блокировать аккаунты. К этому нужно быть готовым, переводите свои деньги на холодные кошельки, Trezor, SafePal, Ledger. Это три таких лучших варианта, которые прямо на уме. Если у вас таких вариантов нет, берите MetaMask и кошелек Trust Wallet, это именно два лучших варианта, которые тоже сейчас можете юзать и кое-как сохранить свои деньги. Рубль у нас получается полный скам, акции у нас тоже скамятся, 94% с хая, но это, конечно, не, не на криптовалюте ты тоже такого не заметишь. вот Поэтому многие люди уводят, конечно, свои деньги в криптовалюту, но надо тоже знать, где их держать безопасно, чтобы проснуться не с нулем на своем балансе. Вот, ребята, надеюсь, это видео для вас было полезным. Не стоит так сильно паниковать. Желаю терпения тем людям, которые оказались в этой непростой ситуации в плане политики. Терпения вам, удачи, всего самого лучшего и всем пока.